Всем привет! С вами Марат, фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на самую большую нашу стройку на сегодняшний день. Объект находится в Ольгина. Здесь мы возводим нежилое здание. Здесь в будущем, скорее всего, будет какой-то бизнес-центр. Локация это Ольгина слева у нас ä, приморское шоссе справа лахтинский проспект лахта центр здесь находится ну где-то в километре отсюда очень такое перспективное место в целом для развития города а, вот на этом объекте мы уже ведем работу с июля а, на сегодняшний день мы уже подходим к устройству плиты перекрытия раньше на объект не было времени заехать а, вот немножко расскажу в целом про здание, которое здесь в перспективе реализуется. Вот такая визуализация от заказчика поступила. Вот э, такое строение планируется здесь по финишу уже увидеть. Здесь, кстати, находятся два здания. Вот это здание, площадь застройки 1000 метров квадратных. Второе здание рядом 500 метров квадратных. Тоже его параллельно возводим. Сразу два пятна поднимаем. На текущий момент у нас идет процесс э, возведения Монолитного каркаса здания. Технология это монолитно-каркасное строительство. Сейчас уже дошли до этапа устройства плиты покрытия. Сейчас у нас 19 декабря. уже В этом году очень хотим успеть залить плиту покрытия на данной конструкции. У нас еще останется устройство парапета, который уже будет завершать все монолитные работы. Непосредственно на этой стройке, на втором строении у нас сейчас бетонируются вертикальные конструкции третьего этажа. После этого уже выйдем на этап финальной плиты покрытия и уже э, вышележащих конструкций. А у инвестора этого объекта был изначально запланирован бюджет, который мы хотели... Ну, как бы, который надо было уложиться для того, чтобы проект в целом был э, интересным. Э, вот здесь стоимость метра квадратного... По полу монолитного каркаса составляет порядка 15 тысяч рублей ну то есть монолитная конструкция полностью закрытая э, стоит э, примерно 15 тысяч рублей за метр квадратный уже вот после реализации понятно что после этого еще идут затраты на возведение стен э, наружных ну они самонесущие для на стекле, для на отделку это тоже достаточно объемы объемные, объемные э, вложения будут э, в эти виды работ вот, но ну, на этапе как раз монолитного каркаса вот такая затрата у нас получилась. В это входит что? Это подготовка участка, это фундаментная плита, это поэтажные э, вертикальные конструкции. Кстати, здесь применена, можно увидеть, свободная планировка. Есть у нас несколько монолитных блоков, ну, стен, которые нужны для устройства лестничных маршей и лифтовых шахт. Э, ну, по которым можно передвигаться уже внутри построенного помещения. Остальная вся площадь ну, полностью свободная. То есть там дальше зонировать помещение, ставить перегородки можно в любом месте, где захочется. В целом несущий каркас Выполнен из монолитных колонн 400 на 400 На них опираются плиты перекрытия Есть большие пролеты Можно увидеть вот здесь нестандартную опалубку Это объемная опалубка Высота ее здесь 6 метров Здесь вот вообще там около 10 метров Это сделано для того, чтобы В перспективе была возможность Увеличить площади помещений внутри Но это уже следующий этап Если до этого дойдет, это там Будет происходить уже позже. Так, в рамках реализации там у нас был срок около 7... А, нет, около 9 месяцев на реализацию. Сейчас у нас идет пятый месяц строительства. Мы уже подходим к финишу. Я думаю, ну где-то месяцев за 6-7 мы этот каркас закончим, работы сдадим. Ну и стройка уже перейдет в следующую фазу. В общем... Ну, в рамках, если строить, ну, по моему мнению, коммерческую недвижимость сейчас вот наиболее выгодны, это как раз технология монолитный каркас, потому что здесь э, есть стоимость материалов, есть материалы, которые стабильны, достаточно стабильны в цене за последний год, это арматура и бетон, они практически не изменились, есть там погрешности, но ну, там 10-15% это стандартный годовой рост, остальное... Э, сохранилась в цене есть достаточно высокая скорость строительства но ну, два строения общей площадью 3000 метров квадратных сам каркас возводится ну порядка 6 семи месяцев есть э, как бы стабильное наличие материалов которые здесь используются то есть бетон и арматуры у них но ну, в этом товаре нет дефицита ну то есть допустим тот же газобетон кирпич дерево в этом году Такая проблемная история, надо вставать в очередь, ждать, когда он приедет, может и не приехать Ну, такая вот, нервы и рука на пульсе постоянно Вот в арматуре бетон, она есть, есть деньги, бери, вот, хоть сейчас Михаил, пару вопросов Здравствуйте, как ваше настроение? Ну что, рассказывайте Ладно, Михаил у нас, производитель работ на данном объекте, начал его с нуля. сейчас уже подходит к финишу, какие проблемы у нас есть тут? Сложная конструкция, приходится собирать леса постоянно, собирать опалубку, очень трудоемкий процесс идет, конструкция сложная, отсутствие перекрытий мешает, а так, а так ничего нового. А в частности, на сегодняшний день мы производим бетонирование стены колонн третьего этажа на малом строении. На улице сейчас холодно, поэтому применяем электропрогрев. Хорошо, что у нас здесь есть большие мощности на объекте. 150 кВт на объект за, ну, заходит. Соответственно, мы обходимся без дизель-генераторов, которые очень затратны именно в загородном строительстве. Применяем Прогревочные станции. Вот здесь тоже в запасе несколько станций стоит. Они на том пятне уже подключены. На колонны навязаны провода, которые будут прогревать после бетонирования. Сейчас э, уже подошла первая партия бетона. И ребята уже начинают заливать их в конструкцию. После этого мы тут уже э, подключим электропрогрев. И будем заниматься прогревом данной конструкции. Ну ясно. Ну ладно, а на сегодня все, заедем сюда, когда уже конструкция зальется, снимем опалубку, можно будет увидеть этот объем готовый. Пока все, всем пока, с вами был Марат, фундамент СПБ, хорошего дня!